Всем привет! У Нас не было на даче две недели уже, мы только что увидели почему, у нас то жара, 38, то дожди, поэтому мы долго не ездили, и мы еще даже калитку не открыли, нас ждет очень приятная радость, которую мы ждали как раз-то две недели этой непонятной погоды. Ура! Пойдемте! А что это такое? У нас наконец-то завтра, значит, если мы привезем все оборудование, которое необходимо поставить, будет электричество. У нас поставили два столба, этот и собственно этот. Наконец-то мы сможем нормально работать. А то мы сегодня приехали уже так ни на что не надеясь и, ну, приедем, чуть поработаем, штучки пожарим. А тут такая радость! Мы просто на той неделе приезжали помидорки поливать, и здесь ничего не было, и мы так расстроились. Вот это вот дело, конечно, уже надоело. Хочется уже побыстрее от этого всего избавиться. Я сейчас... На что у меня сил, конечно, хватит? Повыкорчевывать хотя бы вот мелкие, или которые высохли совсем, но опять дают плоды. Повсюду уже яблоки валяются. И на деревьях, конечно, их тоже уйма. Но хоть это и раздражает, а, не только это. Еще вот это вот опять выросло. Опять повсюду выросло. И хочу вот эти вот тоже выкорчевывать. Потому что они, наверное, вечные. Особенно сколько я вот с этим боролась. Он, оказывается, опять пошел. Мы его пытались. Уничтожить, как только могли. Помидорки, по всей видимости, расти не хотят. Как он был. Вот тут вот один. Так он и есть. Новых не видно. И не видно, чтобы они собирались даже расти. О, нет, вот один еще пошел. Ошибаюсь, ошибаюсь. Еще один. Саня, у нас плюс два. Вот, но больше всего радует малинка. Она, конечно, уже все. Я немного собирала, но вот это вот уже не успела, наверное, собрать. Хотя нет, нормально, в принципе. И это не единственное место. Да, уже малину все. Я попробовала. Она уже не такая сладкая. Вон сколько было. Здесь тоже много. У Бака ее не меньше. Опять, опять, опять. Надоело. Ладно, что не надоело. Вот малинка. Ну и здесь еще тоже много. В общем, друзья, которые говорят нам, что есть аккумуляторные болгарки. Есть аренда инструментов, генераторов и так далее, и там подобное. Когда вы строите свой дом, например, и вам негде жить, да, генератор берете бензиновый или там дизельный, без разницы, и ставите его, и работаете электроинструментом. Но когда вы покупаете дачу для души, не для того, чтобы здесь жить там или сажать что-то, а так, просто чтобы вот у вас был клочок земли, где вы можете отдыхать. Опять же, понятие отдыха у нас растяжимое. В нашем понимании отдых это вот такое вот времяпровождение. я хотела тебе немножко. А я корень вытащила. Ой, умница. Для нас это отдых, для кого-то это работа. Вот, мы купили дачу. Для этого мы купили дачу, чтобы отдыхать вот так вот. Фигней эту страдать, выкорчевывать всякие корни, облагораживать землю. Земля здесь очень плодоносна. Вы представляете, сколько лет ее никто не обрабатывал? Здесь все ягоды до сих пор плодоносят, все деревья до сих пор плодоносят. Вот это корни у нас. Обалдеть. Вот. И поэтому там нафиг не нужен ни аккумуляторные болгарки, ни всякие там дизельные генераторы. Все мы это знаем, но мы не хотим это брать, тратить на это лишние деньги. Для чего? Для чего нам это? Нам это нафиг не надо. Сейчас, вот видите, красавец стоит вот этот вот с проводами. Вот от него мы сейчас вот так вот пук, вот сюда вот кинем провода, повесим щиток в доме в самом. Ой, электрод сварочный нашел. Старенький советский. <смех> Кину, может, потом побалуюсь, что-нибудь сделаю. Вот. Кинем провода и уже спокойненько. С электро. Пилой. Начнем вот. Сушки и деревья вырезать Кустарники с толстыми стволами Начнем уже болгаркой с Эту, как она называется Скважину разбирать Потихоньку сверху вниз начнем Потому что Скважина вся из уголков сделана Все эти уголки уйдут отцу а в гараже я хочу яму переделать Чтобы заниматься ремонтом автомобиля спокойно Сейчас машину поменяю яму уже маленькая будет Трубы там ему на беседку отвезем Бак вот этот на навесик Срежем там вот все все вот эти вот зацепы все тоже посрезаем. Тут посмотрим. Тут в этом году может ничего трогать не будем, потому что зачем забаррикадировано оно и хорошо. Здесь мы может в этом году только дверь входную вот эту вот разбаррикадируем, то есть вот эту штуку уберем. но ее без болгарки никак не можем брать, цепями вот такими приковано. Дверь вот только надрежем петлю варим чтобы ну, закрывалась по-человечески она на замок и все чтобы бак вот этот вот уберем он тоже цепью тут привязан мы его возможно поставим возможно порежем не знаю посмотрим что-нибудь придумаем чем что с ним будем делать вот и в этом году мы просто будем заниматься чисто уборкой вероятнее всего разгребем вот этот вот подвал под этим капотом там подвал такой здоровенный там стоят какие-то рамы может, вот там кстати стекла от этих вот окон окон они нам в любом случае не пригодятся. Мы окна будем эти расширять. То окно вообще может заложим. Короче, не будем делать, когда из этого вот чуда с вторым этажом отдыха вы поймете и по увидите, что там в итоге у нас получится. Вот. Поэтому в этом году мы будем только разбирать участок, разгребать, погреба всякие, там баки всякие, переворачивать, разрезать, срезать. В доме там порядок наводить. Сейчас вот сняли размеры дома. Дом у нас получается... По широкой стороне 640 если не ошибаюсь по узкой стороне по тому торцу то есть 450 вот внутри две комнаты одна комната 15 квадрат вот эта вот большая комната она там три с чем-то на 4 с чем-то те две комнаты они маленькие там как раз парная плюс помывочная тут как раз комната отдыха на втором две спаленки на втором, когда я говорю, я имею в виду, что мы мансардную крышу будем сносить, докладывать еще из блока стену и обычную двухскатную крышу делать. Благо я кровельщик, отец мой кровельщик, дядя мой кровельщик, дедушка тоже кровельщик. Вот у нас династия, так сказать, я уже в третьем поколении, если можно так выразиться, кровельщик. Поэтому проблем с кровлей у нас не будет, я думаю. То есть вот эти вот стены, мы их прямо доложим, а там уже двухскатку бахнем. Кстати, кто нас да вот такие вот у нас планы <служие> собственно на стена у нас нифига не в пол кирпича там кто-то писал что стена у нас пол кирпича нет у нас стена вот так вот в кирпич 25 сантиметров вот ее здесь видно сейчас покажу поближе 25 вот эта стена тоже она несущая поперек стоит она тоже 25 ну как относительно несущая вот стена в 25 сантиметров вполне достаточно для такой конструкции вверх из газобетона будет докладываться там где-то рядов у ну, 7 наверно короче полтора метра хочу доложить стены и дальше уже по косовому потолку пойдет вверх по крыше вернее пойдет косой потолок вверх вот был удобный подход к стенам, так что стены вполне себе выдержат такую нагрузку, которую мы планируем туда нагрузить. Здесь цоколь из красного кирпича Я тоже думаю никуда не денется. Фундамент ломать замучаешься, фундамент очень крепкий. но ну, он кое где там, вот углы начинают, начали у него скалываться но это ерунда полнейшая. Мы его гидроизолируем, он у нас просохнет. Под полами будет вентиляция, и ничего ему не будет. Фундамент где-то 40, наверное, шириной. И стена 25, то есть на нем. Сюда вот он выступает сантиметров 5, и в комнату сантиметров 10. Ну да, где-то на 40 фундамент шириной. Лента такая вот залитая. Полы будут деревянные, вероятнее всего, на первом этаже. Ну и на втором, соответственно, тоже. То есть будем смотреть, что у нас по перекрытию межэтажному. Пока что еще света нет, ничего не видно. Там плюс мусором очень много под ногами я не стал разбираться не стал смотреть вот потом как первый этаж разгребем уже будет более ясно что у нас с перекрытием это может и его придется менять но я надеюсь перекрытие межэтажное у нас живое будем на это по крайней мере надеяться не знаю вот, вот из этого бака у меня есть планы сделать бассейн выкопать яму углубить туда этот бак внутри отделать его допустим пеноплексом как к примеру потом пленкой для бассейнов затянуть все это дело лестница там есть лестница вот так вот идет по этой стене вот от этого угла вот туда по диагонали металлическая хорошая лестница все внутри покрашено, то есть он там не гнилой не ни ржавый никаких проблем с этим нет вот лестницу деревом допустим отделать либо пластиком композитной доской какой-нибудь вот как сказал внутри уже сказал, что хочу сделать. И этот бак, допустим, вот, выкопать яму. И его туда углубить. Чтобы он где-то на полметра был выше земли. Сделать к нему э -э, подход. Там деревянные такие типы. С лестницами все дела. Потому что бак сейчас я померяю рулеткой, сколько-насколько сколько он. И скажу вам. Бак 12 кубов. 3 на 2 на 2. То есть 3 на 2 6, на 2 12. Ну да, 12 кубов бак получается. металлический, толстые вот такого металла. Ну вот тут вот видно, что это 0,5 наверное металл. Да, еще рулетку прям приложу, посмотрим примерно. Не знаю, видно, не видно. Четверочка, да, по-моему. Что один циркуль, конечно же, у меня с собой нету. Ну да, четверка из четвертого, из четверки, из четвертой четверки. <смех> бак весь. Вот, то есть, ну вы представляете, да, какое то капитальное такое сооружение, так сказать, которое можно использовать в очень классных целях. Получается два метра, блин, туда целиком можно уйти, понырять даже. Вообще здорово. Ну посмотрим, не знаю пока, друзья, ничего загадывать не могу. Там вот все из уголков сделано, из труб тоже все это пригодится на заборы, на сваи. Потому что будет очень много хозпостроек, таких как сарайчик, мастерская, туалет. Потом гараж у меня тут тоже на участке будет. Все это я планирую вот там разместить. То есть будет туалет уличный, хозблок, где мы будем хранить всякое-всякое разное. Дальше будет идти моя мастерская, где я буду свои штучки-дрючки всякие делать, колхозить, химичить и так далее, тому подобное. Ну, а дальше уже будет гараж стоять. Посмотрим по ширине участка. Там нужно сначала разгрести все, чтобы уместилось. Там будет площадочка для автомобиля открытая, потому что в гараж заезжать только для техобслуживания. Так, машина пусть на улице стоит. Ничего и не будет <laughs> под навесиком, я так думаю. У меня у квартиры она стоит и... Ничего с ней не случается критичного. Ну, понятно, навесик нужен, чтобы жарко не было. но я думаю, у нас тут... Вот, есть, чтобы вы понимали, моя машина. он там, вот чтобы вы понимали, дом. То есть, ну, ширина участка достаточно большая. Вот в тот дальний угол он уходит. Я думаю, все, что я планирую, там должно поместиться. Что удобно? Сейчас покажу вам. Вот, сунька, дом. И вот там, получается, идет так вот дорога. За ней поле. И получается, что там у нас нет соседей. Вот здесь вот тоже идет дорога, нашу улицу. И получается, здесь у нас тоже нет соседей. У нас соседей только с двух сторон. Вот И получается, за этой дорогой, через которую у нас поле, мы можем сделать односкатную крышу в сторону улицы. И наш снег, наша водичка никому не будут мешать, потому что там нет соседей. Ну, участки у меня будет меньше снега и воды. В общем, тут участок очень удачно расположен. Мне этим он прям сильно нравится. Здесь вот недалеко до соседей. Здесь, кстати, вот от этой вышки... 30. Ну, да нет, метров 10, наверное, 15. Давай там... У тебя 6 метров дом. Ну да, и там вот от этой вышки еще метров 10, там соседи. <сас> Все, Ксюха вошла <сас> в азарт. Сейчас пойдем рулетка мерить, Где? мерить Где? до соседей. Где Померим, расскажем. Геодезист Ксюха полезла мерить участок. Самое главное, под ноги смотри, и ни на что не наколись, не напарись и так далее. И тому подобное. Все, стоп! <звы> да, 10, 10 метров. Стой на месте, я сейчас подойду. Так, ну все, я на пяти метрах. Ну, я же сказал. Ну ты посмотри, как у тебя рулетка идет зигзагом. клад. Да, я тут выкорчевываю и наткнулся вот эту вот штуку, а потом уже. Она почувствовала себя копателем, знаете, который по полям ездит, металл выкапывают. Копатель, а мне помогаешь, он хмель выкорчевывает. Короче, такая находка. Как раскопаем, покажем, а может и не покажем и закопаем обратно. Сегодня опять зовет Но она нашла уже что-то другое. Это не мина? Я не знаю. Что я делаю? В мангале, который мы тут нажгли, ой, нашли, нашли в прошлый раз. Да, мы сами понимаем, на что он похож. <смех> вот. Устроили, так сказать, перекус дачника. <смех> <Ой>. <смех> да, ну, такой же вот бочонок, наверное. Ну, похоже, это на такой бочонок. Он бы не глубокий был бы. Саня только <смех> что вытащил. Эту штуку и это термос? Крышки от термосов. Это много-много крышечек от термосов. Да, тут понимаете, какой клад можно найти дачи 90-х. Ну, как бы, да, на вес золота. Все, пусто. Вот зачем. Ну вот просто зачем? А в этой бочке, наверное, сами термосы. Зачем уже крышки без термоса? Не, мы просто один термос уже нашли, отмыли, он вообще прям крутой. Да, он нульцевый. Он чистый был дома лежал в доме да внизу. Не, наверное, не показали. Ладно, пойдем мы передохнем, пообедаем, хотя уже время. Сколько сейчас время? Саш, 4, наверное третий час, час. пообедаем и пойдем дальше работать в общем мы покушали и прошли собрали вишню и чуть-чуть смородину набрала не люблю ее собирать нашли около забора и вот немножко собрали такой контейнер и что-то совсем работать не хочется нам Какие-то тучки нехорошие собираются. Я немножко тропинку сегодня убрала. Помидорку полили. Здесь почти выкорчила. Выкворчила. Выкорчила. Выкорчила. <смех> Хмель. Вот он большой здесь остался. И здесь поблизости еще два было. Я их убрала. Ну и начала освобождать здесь тропинку, чтобы здесь больше места было. И как раз-то вот она наша находка. Огромный хмель опять. И крышечки. Что с ними делать? Как вы думаете? Ваше предложение. Закопать их обратно и забыть. Для видео достаточный материал мы сняли. Думаем, сегодня уже тогда поехать отдохнуть. А завтра нужно здесь быть в 9 утра. Или в 10, Саш? В 9. Вот, нужно будет приехать сюда уже в 9 часов. И работать. Так что, всем до завтра. Точнее, видео выйдет. Будет, наверное, выходить раз в неделю. Возможно, чаще. Посмотрим.